Всем привет, с вами Алена, и уже приближается Новый год, поэтому я вчера съездила в фикс-прайс и купила там, там все новогоднее. Да, и я просто купила море всего. Я попытаюсь это все показать вам быстро, и там очень много всего очень классного, так что смотрите. И видео, я надеюсь, будет не сильно длинное, потому что я постараюсь это сделать, потому что мои видео обычно очень длинные. Итак, вот он пакетик, но это даже еще не все, как бы там много спрятано за мешурой, в принципе, тут ее только и видно. Э, давайте я, наверное, начну с самой большой вещи, потому что мне ее некуда девать, это вот такая вот коробка, в нее я, наверное, буду э, складывать лаки, как бы, ну я, правда, редко ногти крашу, но все-таки мне их негде хранить, э, и вот, ну, я не знаю, можно использовать как под нитки, у нас тоже много ниток, и у всех очень много. Просто, короче, это очень классная корзина, она мне понравилась, потому что тут такие э, кружочки, вот эти вот все, они не особо крупные, из них точно ничего не вывалится. Я уже покупала корзину, только я покупала вот в таком фасоне. Такая картина. О, картина, блин, корзина. Вот и теперь я решила купить еще вот такую. Она более большая такая, как бы. Итак, давайте дальше уже к основному новогоднему перейдем. Первое, что я купила, это были вот такие вот шарики. Шар, шарики новогодние, 8 штук, 5 сантиметров. Вот такие вот шарики, и их было абсолютно там... Они были разных цветов, их было очень много. Да. Будем складывать вот эту картину. Так, дальше. Это мишура. Она также стоила 50 рублей. И знаете, если я не говорю цену товара, то она стоила 50 рублей. Это вот мишура. Вот такая она достаточно длинная, но я купила только одну мишуру. Я не понимаю, почему мишуру продают так дорого. блин. Ну, Мишуры должно быть много, и она должна быть дешевой. Там было очень много мишуры. Просто было очень много, и она висела на каждом углу. Да? И было много всяких расцветок. Мишура двухцветная. Два с половиной метра. Дальше я купила вот такие шарики. Они очень легкие. Два штуки шарика. И, кстати, эти шарики стоили 25 рублей. Они прям очень легкие. И они сделаны, мне кажется, не из пластика, а из чего-то. Оно, кстати, очень легко продавливается. И я не помню, как называется этот материал. Так что... Шар новогодний, две штуки, вот, и все, в принципе, они очень цветные, очень классные, короче, давайте дальше. А дальше я купила, э, это, сейчас, это коробка для подарков, 4 штуки, то есть, я могу своими руками что-нибудь родителям сделать и положить вот в эту коробочку. Так вот она выглядит. Там также были разные рисунки и разные расцветки. Ну, мне понравилась как-то такая нежная расцветочка со снеговиками. Очень такая милая. И тут сзади показано, как делать эту коробку. Следующей моей покупкой это... Был баннер новогодний, как бы этот баннер маловат, и его можно где-нибудь на дверью повесить. Ну а так, чтобы на стену, нужен длинный баннер, короче, не знаю, пока просто взяла один баннер. И там было также очень много, прям очень много всяких картиночек, разные снегурочки, то снеговик там. И я взяла вот такую снегурочку маленькую и Дед Мороз. Как-то, ну, она более такая милая, какая-то домашняя. Ну, короче, вот такая вот. Немного отсвечивает. Фигурки объемные. И с плёстками. Дальше я купила набор двухсторонних скотчей. Как бы мне показалось, это очень нужная вещь, потому что на двухсторонние скотчи можно приклеить и мишуру, и шарики. Короче, все, что угодно. Это вообще очень нужная вещь. Особенно для меня. И вот тут вот очень много. Здесь два рулона вот таких. И 192 листа. Ага, вы все смотрите на этого Деда Мороза. Ну, давайте его достанем. Это я вообще как бы купила вешать на дверь. это у нас. Декорация новогодняя на стену. Ну, я повешу на дверь, какая, в принципе, разница. Но ну, можно и на стену. Короче, я не знаю, еще не решилась. И там были еще снеговики, также были такие рождественские кольца, там были такие. вот И вот такой блестящий Дед Мороз, он, кстати, был последний, очень классный. Вот такой вот Дедушка Мороз. Ставим его тоже в нашу коробочку. Что у нас попадется тут? Ага, вот. Это я взяла в кухонном наборе. Это тут у нас... Сейчас скажу, что. Подставка столовых приборов. Вот так вот, типа, ставите. И я посчитала, это будет нужно поставить на стол. И всем брать, как бы... Не знаю, мне так кажется, лучше. Можно так же, как для карандашей. Это очень нужная вещь, мне кажется. Мне кажется. Вот так. Там были тоже расцветки. Я взяла зелененькую, там, был тоже, там были розовые и еще какая-то. Здесь, в принципе, мало приборов, которые отно не относятся к Новому году. А Следующей моей покупкой это был просто вот такой мимимижный снеговичок, он такой зайка, смотрите какой он милый. Это у нас банка новогодняя подарочная, но я ее буду просто использовать, как бы эту банку. Сейчас покажу. Буду просто использовать, поставлю на телевизор, ну или куда-нибудь на тумбочку и просто здесь я конфеток много понасыплю, демсиков каких-нибудь. И будем доставать вот так вот в Новый год. Ну или на стол на крайняк можно поставить. И он настолько пушистый. И сам вот, у него шляпка такая, но ну, очень классная прям. Он такой милашка, вы посмотрите на него. Так, давайте дальше. Дальше что мне тут попадется? Много. Так, это дальше Были вот такие украшения Снежинки а, Давайте я вам покажу Здесь их 24 штуки И кому ли вырезать Вы можете купить Кстати, снежинки я забрала последние Потому что, ну, конечно, когда вы поедете Там будет точно Но И вы просто выковыриваете Вот эти вот штучки и получается очень классная снежинка. Кстати, я повесила такой телевизор, вот. И да, кстати, у нее сзади двухсторонний скотч уже наклеен. Давайте весь оставшийся пакет я вывалю. И да, кстати, еще купила чашку папе. Это третий предмет, который не относится к тематике нового года. Я купила чашку очень классную папе. И сейчас будет тут картинка этой чашки, потому что в данный момент папа пьет кофе из этой чашки. И вот, короче, смотрите. И дальше, после чашки, что я купила, это остались два последних предмета. В новогодней тематике Всё. это очень классная просто мега классная штука я вам очень советую вот это купить это открытки новогодние 36 штук чтобы не покупать по 10 рублей каждому как бы другу, там, знакомому открыть. Вы можете просто купить вот такой набор, просто брикет. Я думаю, мне еще останется на следующий год. И они все просто разные. Они все разные, вы посмотрите. С разными пожеланиями и все такое. Вот, здесь с Новым Годом. А здесь э, пожелания. И они все разные. Вы можете вот это вот видеть. Вот. По форме даже вы можете их различить, потому что здесь разные пожелания. И кто хочет, прочитайте вот это вот. За окном утихнет вьюга ночь огни... Блин, не отвечивает так? Ночь огни везде зажжет. Пожелаем мы друг другу счастья в этот Новый год. И также здесь веревочки. Можно э, прицепить... Вот, видите, здесь такая дырочка, и вы можете продеть и повесить, то есть куда-нибудь. И это очень классная штука, прям их здесь 36 штук, и это очень просто мега много. И последнее, что я купила, это украшение на елку. У меня вот такая вот посреди которая бантик, да, вот такой вот бантик. И батарейки здесь идут в комплекте, потому что я уже сделала, мне было очень интересно. Вот такая с веревочкой, она стеклянная, камера куда-то опускается, потому что тренога очень маленькая, вообще она для гопрошки. Но мне было лень ставить большую треногу. Вот, так вот мы открываем. Здесь вот эта вот штука, что мне нет. не открылась случайно. И вот здесь вот комплект батареек, Блин, он прям завернут в упаковочке. Вот, можете видеть даже. И оно мигает, наверное. Но я не буду пока открывать, потому что в Новый год я это зажгу. Вот. А, и она, кстати, замигала сама. Представляете? Ее даже не, можно не открывать. Очень классно. Можете смотреть на мою руку, и она прям отражается круто. Итак, вот у меня столько вот всего просто. Вот, смотрите. Ну и ладно, всем пока. Я желаю вам хорошо провести Новый год. Всем пока.